Здравствуйте. Раз привет на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как менять значение клавиши хост в VirtualBox. По сути, хост это клавиши, которая позволяет нам использовать горячие клавиши. Например, менять размер экрана, то есть использовать масштабирование. То есть, если вы нажмете на менюшку вверху вашей виртуальной машины, вы увидите хост с Настроить хост Д. Сделать снимок в и так далее. Вот как раз хост мы можем менять на любую клавишу, которую вам удобно. Ну, конечно, кроме цифр и букв. Давайте при не будем затягивать данный видеоурок. И я покажу, как это сделать. Можете поменять в двух местах, они оба будут синхронизоваться. То есть вы можете открыть как менеджер, так и вашу виртуальную машину использовать. И там, и там надо нажать «Файл» и «Настроить». И здесь уже подкроется наше окошечко, и здесь мы переходим на вкладку «Ввод». И выбираем виртуальную машину. Как раз здесь первая строчка «Хост комбинации». Она отличает за нашу кнопку «Хост». То есть мы здесь можем поставить как F1, как и Shift, Ctrl и так далее. Но не можем выставить ни цифры, ни буквы. То есть на них он не дает делать горячими клавишами, так как они уже используют, могут использоваться. Из-за этого здесь и стоит блок. Например, мы поставили F1, нажали ОК, OK, у нас синхронизовалось. И, например, мы меняем масштабирование нашего окошка. Нажимаем F1, S. Вот у нас изменилось. Открываем, вот оно. хост C, режим масштабирования экрана.